Тестирование стратегии в терминале MetaTrader 5. Часть 2, Визуальный тестер. В первой части мы рассмотрели, как работает тестер, но не рассматривали, как можно визуально посмотреть торговлю робота на истории. Но именно торговлю не как уже готовые сделки, а именно торговлю в реальном времени, фактически на исторических данных. Это очень интересная возможность, которую предлагает MetaTrader визуальный тестер. Для каких целей его можно использовать? Наглядно посмотреть торговлю робота. Также, если вы приобрели какого-то нового робота, вы можете его вот в этом тестере прогнать и посмотреть, понять принцип его работы. Где он входит в сделку, где выходит, где выставляет стопы и профиты. То есть в этом плане понимание не на своих деньгах проверять его, а проверить именно на истории. И это очень удобная и полезная возможность. И также визуальный тестер можно использовать для поиска новых идей и стратегий. Когда вы смотрите, что вот робот входит, а стоп можно было поставить чуть подальше, там, чуть поближе. Тут уже возможность для изучения, для совершенствования тут нет. Тут уже нужно смотреть на торговую систему и на основе вот того, что вы видите, как она торгует, делать выводы, как ее можно подправить. Ну, недостаток у него в том, что при использовании тиков и моделирование тиков очень низкая скорость тестирования сейчас мы можем это даже проверить на примере насколько будет изменяться скорость тестирования давайте откроем терминал metatrader 5 и посмотрим как все это работает как все это запустить и настроить но ну, мы уже в прошлом уроке делали вид тестер стратегии выбираем уже как мы говорили фрактального трендового робота который идет в комплекте с курсом по техническому анализу есть аналог бесплатный курса который у нас на канале youtube но туда торговый робот не входит робот рассматривается только в курсе который платной версии курса он более полный более расширенный там больше информации и там в третьей части самое интересное это рассматривается торговый робот рассматривается как он строится в общем полностью создается робот с нуля до конечного продукта уже зарабатывающей торговой системы и сам робот тоже входит в комплект давайте сначала посмотрим насколько отличается скорость при использовании торгов... анализа и тестирование по open high low close свечей вот сейчас вот такой стоит вариант вот здесь это выбирается если вам какие-то сейчас непонятные что я если что то вам непонятно, то рекомендую просмотреть предыдущее видео часть 1 где мы рассматривали тестер стратегии что здесь где нужно указывать и давайте проведем тест нажмем на старт и смотрите за сколько пройдет тест ну тест уже закончен а теперь откроем и прогоним все тики Смотрим уже скорость гораздо ниже, и вот уже тестер еще еще продолжает тестировать, то есть прогоняет не по параметрам свечей, а еще внутри свечи пытается моделировать. Видите, скорость упала, ну тут видно, что реально падает в десятки раз. То есть, конечно, он создает тысячи тиков, на которых, который тоже пытается по которым анализировать и тестировать и конечно это скорость работы тестера замедляется существенно увидите что скорость на порядок отличается если вы будете проводить оптимизацию системы то рекомендуем все теки, конечно отключать тестирование по тикам потому что у вас все это будет очень долго можно если у вас система принципиально зависит от того в какой точке нужно входить то есть такой метод вы проводите Грубые тестирования по свечкам, а потом уже указывайте все тики и уже проводите анализ по вот конкретным полученным параметрам. Мы в предыдущей части уже получили конкретные значения, по которым проводили бэк тест, и вот уже по ним можно тогда подключить тики. Но в данном случае вот стратегии, которую мы здесь используем, для нее не принципиально по тикам мы будем запускать или нет потому что она использует только параметр свечи который уже закрылся я уже говорил что мы в большей степени используем именно минутный таймфрейм на нем очень хорошо он подстраивается робот и после подстройки в течение еще там, недели двух неплохо работать на этих же параметрах потом рынок там если резко меняется мы параметр корректируем корректируем несколько раз мы в течение года их ну даже раз наверное, 10 эти параметры но робот получил очень хорошие результаты за прошедший год за 2017 год оптимизация отключена ставим галочку визуализация и нажимаем кнопку старт. перед вами открывается окно визуального редактора что здесь наносится вся информация которая также выводится если вы запускаете робота в боевом режиме сделаем важное замечание использует тестер на демо-версии терминал MetaTrader 5 бессмысленно и не нужно. Потому что корректность данных хорошая только на боевой версии. То есть, ваш терминал должен быть не демо, а должен быть боевой терминал. Вот если, например, на демо-версии терминал Quick можно проводить, запускать роботов, проводить какие-то тесты, то здесь демо-версия настолько коряво работает, что ее использовать вообще не рекомендую. То есть, для тестов использовать только боевую версию терминала Quick. Это обязательно. Также в выходные, когда рынок закрыт, данные могут быть тоже некорректные. Больше не сильно доверяйте данным, которые получены в период закрытой биржи. И рекомендуем тестировать в момент, когда биржа работает. Ну и MetaTrader 5 используем только для срочного рынка Force. Ну и соответственно это любой, практически весь день а с понедельника по пятницу. Вот здесь видите, робот выводит какую-то информацию в процессе торговли. Это не тестер выводит, это выводит торговый робот. Вы видите также баланс. И здесь вот вверху клавиши, которые можно управлять скоростью работы тестера. Сделаем скорость помедленной и сделаем запуск. И смотрите, здесь уже идет минутный график, но робот моделирует а, тики. То есть у него свечка, как будто она происходит, как будто идет торговля в реальном режиме. Скорость можно увеличивать, уменьшать. Вы фактически смотрите за рынком и смотрите, что совершает робот в реальном режиме времени. Вот мы можем сделать остановку и видим. Возникла ситуация, при которой робот открыл позицию шорт. Вы это видите на графике, вы это видите в окне «Инструменты», вы видите реальную прибыль, реальную позицию, какую открыли, то есть цену входа, полностью все а визуально вы видите, как будто происходит торговля на реальном счету. Здесь, по-моему, у нас торговля без стопов, поэтому давайте продолжим. Дальше запустим робота стопы здесь не выставляется да это грубая у нас была первая прикидка мы без стопов тестировали робота то ну, есть вы видите куда уходит цена видите что можно подправить например но ну, слишком далеко ушла цена то есть стоп бы здесь конечно не помешал бы чтобы эти убытки ограничить но это более тщательная подстройка которую можно сделать после вот, грубые прикидки, которые мы сделали в прошлый раз и тем не менее, на которые мы там заработали э, потенциально около 3% от счета это очень хороший результат за неделю и видите, что сейчас цена пошла в плюс вы видите чистую маржу, которая на счету вот видите вот Сейчас 40, 60, 100 рублей. Вы можете здесь график, тоже его, таймфрейм, размер, масштаб графика вы можете менять и смотреть в разных режимах. Давайте чуть побольше сделаем, покрупнее. Видите, что сделка в данном случае в нужном направлении. Рынок пошел вниз, и мы тоже стоим в шорт. У нас нет профитов, у нас нет стопов, поэтому мы развернемся только когда поступит противоположный сигнал. Естественно, работа без профитов. Вот смотрите, давайте остановим. Получилась такая достаточно длинная сделка. И вы видите на графике, что мы здесь закрыли позицию и зафиксировали профит. И вы видите по балансу сделки мы заработали 481 рубль. Ну, исходя из размера счета, очень неплохая сделка. Всегда бы так зарабатывать. Вот так работает визуальный редактор. Соответственно, если вы прогоните все это до конца, тестирование продолжается. Давайте досмотрим до конца. И, естественно, мы должны, по идее, получить результат при помощи с учетом тиков точно такой же, как и. По тестированию по открытию закрытию хаю э, и low свечи потому что наша стратегия не подразумевает зависимость от того что происходит внутри свечи наш тест закончен давайте открываем вкладочку график бэк тест и смотрим мы получили абсолютно такой же результат как и был на примере, который разобран в первой части. То есть тики, естественно, никак не повлияли на нашу стратегию. Но вы посмотрели, что можно действительно визуально просмотреть всю торговлю робота. Это удобно, кстати, если вы анализируете еще торговлю за предыдущий день. То есть, вы смотрите результат робота и можете за предыдущий день просмотреть, прогнать не истории, увидеть, как все это происходило в реальности. После того, как вы получили уже хорошие параметры, которые вас устраивают, после этого дополнительно нужно прогнать по стопам, по профитам и дополнительно погонять эти параметры в более узком интервале с меньшим шагом. То есть Здесь мы брали грубо шаг 5. Обязательно в том районе, где хорошая прибыль, нужно прогнать шагом единичка. Для чего это нужно? Очень важный фактор. Это устойчивость параметров. Если у вас при параметре 25 все хорошо, при параметре 26 робот сливает, а при параметре 27 порядок фрактал зарабатывает, то вы нашли плохие параметры. И на реальной торговле ваш робот принесет убыток. Вот об этом не забывайте. Спасибо за внимание. До встречи в следующих уроках.